Привет, народ! Вещает Антон. Лего – невероятная штука, очевидно созданная гениями, ведь от конструктора без ума не только дети, но и взрослые. Сегодня у нас подборка просто сумасшедших штук, созданных из лего. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и обязательно поставьте лайк. Что ж, наливайте чай, а мы начнем. Так, очевидно, кто-то выбрал приз в черном ящике. И что же там? А, автомат из Лего. Ну слушайте, выглядит очень даже ничего. Кстати, получилось чертовски похоже на оригинал. Причем всем. Формой, цветом. Он еще и стреляет? Это сейчас серьезно? А, а как, простите? Мне очень нравится, что функционал автомата из Лего, ну, очень похож на настоящий автомат. Механизм реально работает как часики. Работа проделана масштабная. Автор пишет, что на него ушло 5 месяцев работы. Слушайте, ну, на такой результат не жалко 5 месяцев, думаю. Что за бандурина, поинтересуется каждый автор, увидев эту штуковину. Я расскажу это. На видео мы видим макет дизельного двухтактного двигателя. И да, это еще одно изобретение, созданное только из лего. Чувствуется рука мастера. Даже, пожалуй, слишком хорошего мастера. Это не только прекрасно собрано, но и работает так же хорошо, как и оригинальный судоходный двигатель. Мастер заявляет, что ограничил скорость примерно до 100 оборотов в минуту. Однако он мог увеличить скорость до 150 оборотов в минуту. Чтобы вы понимали, оригинал этого двигателя тоже крутится со скоростью около 100 оборотов в минуту. Такой двигатель не получится установить на реальный корабль, но он все равно очень классный. А сейчас перед нами трактор из Лего. Кстати, такой набор появился на полках магазина уже в 2016 поэтому вы всегда можете самостоятельно собрать такое чудо. Все мы знаем, что Лего молодцы, с их продукцией приятно играть в любом возрасте. Этот трактор вообще не исключение. Первое, он в точности копирует реальный трактор. Второе, у него очень много функций. Капот машинки открывается, под ним находится батарейный блок. И еще интересный момент. Кабина водителя может поворачиваться на все 180 градусов. Подобный конструктор запросто займет любого на пару-тройку часов, ведь в нем 1977 деталей. Многовато, правда? Решились бы собирать такой. Так, окей, это уже интересно и заставляет задуматься. Я просто не понимаю, как и на чем это работает. Итак, это синий ручной мини-кран, видимо, для лего-человечков. Кран перемещается на двух гусеницах, прям как танк. Блин, почему никто еще не додумался собрать танк из лего? Ладно, мы отходим от темы. В общем, кран хорош тем, что реально функционирует. На нем серьезно можно поднимать какие-никакие грузы. Да, пусть небольшие, но все же грузы. Я считаю, что этот кран заслуживает внимания, потому что собран хорошо. Работает, смотрится тоже классно. Идем дальше. А когда это выпустят в продажу? Извините, но мне это нужно. Посмотрите, это же не просто стиральная машина из Лего, а целый механизм, притом слаженно работающий. Великолепно, просто чудо! Вещи сначала хорошенько стираются в самодельной стиральной машине, после чего выкладываются на конвейер, который выполняет функцию отжима. Но это еще не все. Третий этап ⁇ сушка. Ее выполняет специальная штука. Честно, не знаю, что это. В общем, эта штука раскручивает вещи, в результате чего они просушиваются. Блин, был бы маленькой девочкой, уже пищал бы от восторга, честное слово. Думаю, сложно не согласиться, что реально круто получилось. Боинг B-52 Stratafortress – американский многофункциональный бомбардировщик-ракетоносец второго поколения фирмы Боинг. Ракетоносец стоял на вооружении с 1955 года. Здесь мы видим его копию, но из лего. Я не буду сейчас говорить, что он реально очень похож на настоящий самолет, потому что все ожидают это услышать. А я не хочу идти на поводу у зрителей. Лучше скажу о том, что чувак – гений, ведь проработал даже нижнюю часть самолета. Я серьезно, там есть даже отсек для бомб. Кстати, насчет цвета тоже все продумано. Верхняя часть камуфляжная, а нижняя черная. Почему нельзя было его полностью окрасить в камуфляжную расцветку, спросите вы. Дело в том, что подобные самолеты используются ночью, чтобы скидывать бомбы. Все продумано, друзья. Окей, еще одно оружие из Лего. Мне уже интересно. Слушайте, а этот автомат, по-моему, даже мощнее и круче. Здесь более продуманный прицел, да и сама конструкция интереснее. Господи, как же мощно стреляет эта штука. Просто посмотрите, она может прострелить лист бумаги, пробить дыру в коробке от пиццы. Слушайте, а что будет, если из подобного автомата случайно попасть в человека? Наверное, бедолаге будет не сладко. Я думаю, что человек с такой штукой в руках будет похож на какого-то персонажа игры. Я бы посмотрел на такое. Декабрь. Новый год. Мандарины. Праздник. Что-то забыл. А, точно, музыка. А если новогодняя песни будет играть механизм из лего? Удивитесь? А не надо удивляться, ведь такое уже придумали на просторах сети. Давайте разберемся, как работает чудо-механизм. Итак, на конвейере кладутся продолговатые детали лего с выступающими частями. При движении эти выступающие детальки задевают палочки, которые ударяют по ксилофону. Также есть колесо, которое по тому же принципу заставляет ксилофон самостоятельно играть новогодние песни. Колесо и конвейер чередуются. Управлять этим можно с помощью своеобразного джойстика. Мне очень понравилась эта конструкция из лего. Теперь вы знаете, что подарить мне на Новый год. Боже мой, что за гильотина на минималках? Кажется, при съемке видео пострадала не одна картофелина. Да, так и есть, ведь эта громоздкая и странная штука – механизм для нарезания картошки из лего. Просто посмотрите, насколько идеально нарезана эта картофелина. Думаю, вручную так сделать очень сложно. К слову, штука-то удобная. От тебя требуется только положить картошку в нужное место, а механизм сам и подтолкнет ее и нарежет как нужно. Уверен, если бы у меня была подобная штука дома, я бы забыл о нарезке картофеля вручную. Ну зачем, если есть такая классная штуковина? А вы что скажете? Пишите свое мнение в комментариях. Черт, это уже не просто модель корабля, это реально целая история. Гляньте, на палубе находится множество человечков Лего, возле штурвала даже есть капитан. С корабля спускается шлюпка, наполненная все теми же лего-человечками. Как думаете, что внутри корабля? Ничего? Нет, там тоже все оформлено. Внутри находятся полноценные каюты, столовая, комната с картами и даже сокровищница. Кроме того, на одном из ярусов находятся пушки, много пушек. Мне очень нравится, что реально находятся настолько талантливые люди, которые готовы взяться за такую масштабную работу. Чтобы вы понимали, это не какой-то простой кораблик из Лего, а копия HMS Victory, линейного корабля 18 века. Я поражен тем, насколько качественно сделана работа. Это заслуживает уважения». А сейчас перед нами полуавтомат, который стреляет небольшими конструкциями из Лего. Как по мне, это интересно. Но если нечаянно в кого-нибудь попасть, то будет очень больно. На Лего наступать-то неприятно, а тут эта деталь прилетит с такой большой скоростью. Не будем о грустном. Лучше посмотрите, насколько гениальны эти отверстия. Что он туда поставил? Картошку фри и соус? Мужик, ты чертовски хорош! А еще мне нравится, что туда можно любой брелок повесить. Может, эта деталь не очень важна, но все равно круто же. Роликсы нервно курит в сторонке, лишь взглянув на эти часы. Уверен, этим часиком удивится каждый и второй. Честно, сами часы выглядят бомбически. Как же красиво и профессионально реализовали этот механизм, боже мой! Автор прошелся по всем проблемным местам, усовершенствовал все, что только мог. Блин, он использует что-то такое простое и обыденное, но в результате получается просто невероятная штука. Вы можете говорить, что хотите, но у вас не получится меня переубедить в том, что часы выглядят реально годно. Цвета невероятно сочетаются. Честно, сами часы внешне напоминают колесо. Просто невероятно, нет слов. Короче, он сделал что-то вроде аналога автомата МК-2 из игры Black Ops 3. Играли когда-нибудь в это? Я не играл, но пару раз слышал о ней. В общем, автомат хорош, тут видно сразу. Его можно перезарядить. У него есть рабочая рукоятка для перезарядки, что очень классно. Кстати, по фактам, перед нами штурмовая винтовка. На ее создание ушло примерно 620 деталей Лего. Весит такая штуковина около килограмма. Размер небольшой, однако для творения из лего достаточный – 58 сантиметров. Темно-синий цвет, пара желтых деталей и наклейки придают винтовке стилевый вид. Думаю, при возможности я бы попробовал из такого пострелять. Боже, что? Кто это придумал? Зачем? Честно, я даже не хочу знать, для чего был нужен этот робот. Окей, я так понимаю, что эта штуковина может подвозить мячи. Ладно, каждый нуждается в помощи, я понимаю. Но, кстати, это достаточно удобно, особенно если мяч далеко улетел. А тебе ли идти? Кроме того, такой робот с легкостью расчертит поле для игры, тем самым еще больше облегчит жизнь спортсменам. Честно, с каждой секундой все больше понимаю, что эта конструкция может стать гордостью российского футбола. Неплохо бы только усовершенствовать робота, чтобы он тоже мог быть полноценным игроком. Но это все шутки, конечно. Сложно не согласиться, что удобно, полезно, интересно. Ряд наречий, которые точно описывают это чудо техники. Посмотрел кадр, где сравнивают оригинал и версию из Лего. Сначала подумал, что у меня в глазах двоится, потому что ну очень уж они похожи. Здесь у нас Лего-версия пистолета на анбу тип 14. Давайте я вам расскажу интересный факт. У пистолета достаточно большая спусковая скоба. Создатель хотел помочь солдатам, которые хотели носить перчатки из-за сурового климата. Поэтому и решил увеличить эту самую скобу. «Думаю, классно, что изобретатели того времени настолько продумывали то, что они создают. Вернемся к самой копии из Лего. Это интересно. Автор молодец, получилось классно. Точь в точь, как и должно быть». Напоследок я оставил интересную штуку, которая точно придется по душе ребятам-геймерам. Ну ладно, наверняка не только им. Я говорю об исцеляющем предмете из игры Fortnite, Чак-Джаг. Вы просто посмотрите на этот кувшин. Высота сосуда 35 сантиметров. Неплохо, не правда ли? Естественно, налить в эту штуку хоть что-то просто нереально, потому что Лего это далеко не водонепроницаемый материал. Но тут автор нашел прекрасное решение. Сделать подсветку? Думаю, что так даже лучше получилось.